Знак на улице Кирова напротив дома номер 79, запрещающий парковку, сегодня сняли. Причем сделали это не ответственные за это службы, а координатор регионального отделения ФАР. Собственноручно скрутив его со столба, получив официальный ответ от мэрии, что они знак не, не устанавливали. К слову, запрет на парковку в этом месте долгое время был яблоком раздора между автовладельцами и службами города. У первых эвакуировали авто, у вторых постоянно менялось мнение. То знак стоит вне закона, то он установлен по всем правилам. Вот недавний комментарий представителей мэрии. Данные знаки на улице Кирова установлены законно. Они соответствуют всем нормам и требованиям. Более того, они ну, освобождают полосу движения от неправильно припаркованного транспорта. Ну и, соответственно, таким образом, безусловно, влияют на, снижают заторовые ситуации в центральной части города. Ординатор Красноярского отделения Федерации автовладельцев Егор Фролов выяснил, знак все-таки висит незаконно. За помощью он обратился к депутату городского совета Константину Сенченко. Тот написал письмо в управление дорог, инфраструктуры и благоустройства и получил ответ. Документов на установку знака на Кирова не выдавали. Словом, там же затруднились пояснить, когда этот знак вообще появился. Но согласно официальному ответу Департамента городского хозяйства, данный знак является незаконным и, насколько я знаю, уже сегодня его должны демонтировать. Я вообще как бы поражаюсь, когда у нас появляются знаки, причем не согласованные ни с кем, причем это же не первый случай. Есть, такая, такая же была ситуация вот, на правом берегу на переулке Тихом, где возле Икея появился разворот, ни с кем не согласованный. Навременно отзвонились э, в организацию, которая занимается непосредственно самой установкой ДОРЗНАК э, с просьбой, чтобы нам пояснили, законно ли установлен данный знак. Когда у нас просили посмотреть маркировку э, и мы обнаружили, что данной маркировки просто нету на данном знаке, э, нам согласились сказали, что в любом случае, не имея маркировку, данный знак установлен не закона.